Всем добрый вечер, я не буду задерживать, ну, добрый день, уже вечер, все хотят домой, субботний день, поэтому я быстро э, дам вам самый лучший продукт, который излечивает, там, убирает головную, зубную боль, нервы, по повышает аппетит и все остальное. Э, деньги всех интересует, маркетинг план только что вы услышали, никто не понимает, правда, что нужно делать. Я расскажу сейчас конкретно, как вы можете... За три месяца заработать дополнительно по одному виду дохода 5000 тысяч долларов, а дальше еще 15 тысяч долларов по одному только виду дохода. Ваша задача сейчас послушать буквально 3-4 минуты, все покажу и даже на людях покажу быстренько, вы поймете, что нужно делать. Начав сегодня бизнес, вы можете участвовать в программе, которая называется «Навигатор успеха». Я, допустим, все знают, что такое «Навигатор». Я, допустим, когда приезжаю в Кишиню, я здесь был много-много раз, и я приезжаю, я в машине включаю навигатор, чтобы найти мне быстро улицу. Точно так компания придумала навигатор успеха личный для каждого из вас, чтобы вы взяли, включили этот навигатор и шли по намеченному себе плану и выполняли простые действия, которые вас приведут к успеху. Ваш путеводитель к личному успеху. Управляйте вашим успехом вместе с GNS GPS. GPS это является навигатором. Путь наш GPS к Elite Sapphire. Elite Sapphire, кто знает по маркетинг-плану, сейчас не вникайте, зарабатывает очень и очень много денег. Что конкретно нужно делать? Здесь, с левой стороны, вы видите, поделен график на 30 дней, 60 дней и 90 дней. Вот что нужно начать? Вот, человек, который сегодня включился в бизнес, сегодня 24 марта, да? э, ваша задача э, шагать просто по карьерной лестнице. Только что... Вы услышали э, маркетинг, но не полностью дома разберетесь со, с э, человеком, который вас пригласил по карьере. Я скажу конкретно, что вам нужно сделать. За 30 дней с 24 марта, сегодня, я пример уже сегодня, до 24 апреля. Если вы достигаете статуса нефрит, а знаете, кто такой нефрит? Четыре человека, четыре бизнес-партнера, которые купят любой регистрационный пакет с продукцией. Четыре человека нужно пригласить в бизнес за месяц. И которые пригласят два человека. То есть моя задача пригласить в бизнес четыре человека и помочь им, чтобы они пригласили два человека в бизнес. По два. Каждый. Как вы считаете, тяжелая это работа? за месяц смотрите расскажу вам и еще нужно будет делать вам объем баллов пгв баллы вся продукция у нас баллов все знают вам нужно набрать вместе со всей этой командой 3200 пгв баллов за один месяц поделю вам чтобы вы за месяц много понедельно за неделю вам нужно пригласить одного человека в бизнес и помочь ему, чтобы он пригласил два своих таких же человека, которые купили для себя пакет с продукцией. И каждую неделю нужно приглашать одного человека в бизнес, который пригласит двоих. Ну, например, допустим, я позвонил своему знакомому человеку, говорю, Сергей, слушай, есть классная возможность, можно заработать хорошие деньги. Тебе деньги нужны? конечно да а людей тебе расскажу как можно в первый месяц заработать первую тысячу долларов и я беру партнера вот сергей да и говорю моя задача вот я пригласил сергея в бизнес он согласился он купил для себя пакет продукции который для здоровья чтобы он получил личный результат и моя задача помочь сергею чтобы он пригласил двух людей в этот бизнес сергей сможешь Найти среди всех своих знакомых двух человек, которые хотели бы заработать в первый месяц тысячу долларов, а за три месяца пять тысяч долларов. Конечно. А ну, Всем найди. Нужны деньги. Найди, пожалуйста. Ну, вот. Девушки А Вы ты спроси, им нужны сказать, деньги? Да, вам нужны деньги. Да -да. Точно? А кому они не нужны? А -да. Бросают сумки, люди Идем идут. Идемте, покажу. Они, они даже не, не спрашивают, что нужно сделать. Я покажу. Он покажет. Вот это моя работа сделать за одну неделю. Ну это можно вообще? Это можно 6 дней дома включить телевизор, смотреть погоду, новости. А потом позвонить Сергею и сказать, Сергей, у тебя есть два человека, которым нужны деньги. Они приходят в бизнес, Сергей купил пакет, а девчонки спрашивают, а что нам нужно делать? Сергей им говорит, вам нужно купить продукт для себя, а потом я вам расскажу программу GPS. Эту работу нужно сделать за неделю. Все, спасибо большое. Садитесь. И эту работу мне нужно повторять каждую неделю. Ну можно за неделю эту работу сделать? Вот одна неделя прошла, я Сергея нашел. Вторую неделю позвонил Валерий, говорю, Валерия, слушай, есть возможность, можно денег заработать. Тебе деньги нужны? А то. А то, говорю, давай я тебе покажу, можно в первый месяц 1000 долларов заработать. А за три месяца 5000 долларов. Валерия, твоя задача первая купить нужно продукт для себя, чтобы получить свой личный результат и пригласить два человека в бизнес, которым нужны деньги. Есть у тебя такие знакомые? Марго, иди сюда. Мариша, иди сюда. Она снимает куртку, бегит, и, ну бежит и не знает даже, что делать, но она, Марина сама выходит, знает. И вот эта работа я за вторую неделю сделал. Вот э, Валерия называется у нас кто по карьере специалист специалист, То есть сама с пакетом и пригласила двух человек. Спасибо большое. В моей команде Валерия, Сергей, уже два специалиста. И третью и четвертую неделю я э, делаю ту же самую работу. Сложно ли? Месяц прошел, у меня в команде 4 специалиста. Я делаю здесь, мелко видно, 3200 баллов, чтобы вся моя команда э, сделала товарооборот. Мне компания выплачивает за эту работу только по одному виду доходу 500 долларов. А если я сделаю такую же работу, то помимо по маркетингу, которые рассказали только что, мне компания еще 500 выплатит. То есть за первый месяц я заработаю 1000 долларов. Понятно это? Да. Месяц прошел, 24 апреля наступило, я 4 человека пригласил, они каждый по 2. У меня в команде 4 специалиста, за месяц я получил 1000 долларов. Наступает второй месяц, и мне нужно сделать точно такую же работу. Ничего не выдумывая, найти новых четыре человека, которые купят продукт для... Я достигаю, когда у меня будет 8 специалистов в команде, у меня будут статус какой? Жемчуг. И мне нужно за эти два месяца, работа засчитывается за первый месяц, за второй месяц, мне нужно набрать 7000 ПГВ баллов командных. Все люди, которые будут покупать продукцию, мне это всчитывается в копилочку, и мне нужно набрать 7200. Если я делаю эту работу, мне за второй месяц компания выплачивает 1000 долларов, только бонус, один только бонус по GPS, по этой э, программе. Наступает третий месяц, 24 мая, и с 24 мая по 24 июня еще месяц, мне нужно делать точно такую же работу, пригласить 4 человека в бизнес. И помочь им стать специалистами, чтобы они все купили пакет с продукцией. И суммарно за 3 месяца мне нужно набрать 11 тысяч баллов. С баллами сейчас э, сильно не забивайте голову, дома разберетесь. Весь командный товароброд вам считается. И если вы выполняете такую работу, вы квалифицируетесь в статус сапфир. И компания вам выплачивает 3500 долларов премий на за один вид только дохода по маркетинг плану то что марина проговорила вы еще заработаете столько же Но важно понять если вы за три месяца сделаете такую работу 5000 долларов вам ляжет в ваш кошелек поверьте это несложная работа если пригласить одного человека в неделю ну вы знаете самый простой человек это может сделать только нужно человека заинтересовать спросить ты хочешь разобраться ты хочешь узнать как можно здесь заработать деньги вот и все найти человека который хочет и научить его делать эту работу за три месяца вам компания выплачивает 5000 долларов пусть течение трех месяцев компания вам говорит мы вам даем следующие три месяца и вам нужно сделать сапфир 25 пояснять подробно или, или сложно но определенный товарооборот вам нужно совместь, вместе со всей группой ваших людей. Вам компания выплачивает 3400 долларов за эти три месяца дополнительно. Следующие три месяца если вы достигаете статуса сапфир 50 и набираете 40 тысяч ВКВ большой своей командой, уже большая у вас команда, вам компания выплачивает 3300 долларов еще и заключительный четвертый квартал 3 месяца, если вы достигаете элитного сапфира и не набираете 80 тысяч ПГВ, вам компания выплачивает 3300. Если суммарно взять за первые три месяца тысяч долларов и за три квартала вы набираете, получаете еще 10 тысяч долларов по одному виду дохода. 15 тысяч долларов, это вы можете получить по одному виду дохода от компании. У вас есть такие знакомые люди, которые хотят начать или узнать о возможности, как заработать деньги и получать, ну, узнать, как можно заработать 15 тысяч долларов дополнительно. Есть у вас такие знакомые люди? Конечно. Вы им расскажите об этой возможности, она у нас есть в бэк-офисе, вы каждый можете обратиться к тому человеку, кто вас пригласил, он вам расскажет подробно, пошагово, что нужно делать и сложного ничего нету. То есть сначала сориентироваться нужно вот на эти 90 дней, а дальше вы поймете вот здесь подробно, как это работает. Я все проговорил еще раз. Нефрит 30 дней, 3200. И доходы фотографируйте. Получите эту информацию. Доходчиво объяснил? Или есть да. вопросы? Да. Самое главное вниз смотрите. Вверх не считайте. Вот 15 тысяч долларов. Спасибо за внимание.